Пишу траповский бит только из одного кика. Вот наш кик, из которого я буду писать v -strap. Приступаем. Сразу клонирую его и пишу бочку. Закидываю в плейлист и ставлю темп 84. Клонирую кик, а на втором меняю имя. Буду делать из кика снейр. Моя задача заключается в удалении баса из кика посредством эквализации, изменения высоты звука и, конечно же, добавить реверберацию. Полное видео идет 3,5 часа. Я решил ускорить весь этот процесс и добавить в него пару комментариев. Часто в видео я буду возвращаться к разным звукам и подкручивать их. Если вам эта тема интересна, я могу выложить серию отдельных видео, где я максимально объясняю, как из кика или с другого звука сделать все, что вам нужно. Послушаем, что получилось. Делаю скика бас. Тут мне нужно вырезать небольшой участок с волной, замедлить и зациклить звук. В результате я получил вот такой вот звук. Дальше накидаю пару нот и настрою бас. Срезаю высокие частоты фильтра. включая слайд. Добавляя басу декапитатором немного дисторшена, тут я решил подправить и немного поиграться с нашим снейром. и немного поджимаю со ссылкой. Они будут играть вместе. Слушаю. Приступаю к созданию звука мелодии. Мне нужно добыть так называемую пилу, вот она. Добавляю на нее Ретро Color раз 20 и начинаю писать саму мелодию. Это далеко не окончательная версия мелодии. В этом треке я написал то, что хотел, только с пятого раза. Закидываю все в плейлист и чуть-чуть структурирую. Пишу бас под нашу мелодию, слушаем. Это конечно ужас, удаляю и пишу мелодию заново. Стало время хай-хета клонирую кик, переименовываю и играю с настройками. Послушаем наш хай с небольшими обработками. Подкручиваю плагинами бас. И чтобы разгрузить наш процессор, рендерю во файл. Если у вас тричит и глющит fl посмотрите все способы как это исправить в этом коротком видео. Разбавляю хэтык пробежками. Продублирую и немного изменю, чтобы добавить объема. Слушаем. Опять мне не дает покоя снейр. Помучу его еще немного. Делаю снейра. Эффект реверса. Вот что получилось. Клонирую снейр и добавляю на него больше ревера. Он будет играть во второй слабой доле. расстановку нашего кика. Из нашей мелодии быстренько написал пэт для атмосферы Добавил смайла начало трека для ревера и фильтрации низких начиная играться с разными настройками разделяю нашу мелодию на два паттерна, чтобы настроить их отдельно на микшере. Немного подсложу на трек. Опять мучаю нашу мелодию, чтобы из нее получилось что-то нормальное. В таких ситуациях лучше удалить, если что-то не нравится. А если жалко, то сохраняйте проект под другим именем и спокойно воплощайте в жизнь вторую версию вашего трека. Прописываю нашим хетом пробежки и настраиваю громкость с панорамой. Продублировал основную мелодию и убрал короткие ноты. Это будет наша яма. Подстраиваю кик под мелодию. выбираясь со структурой трека и корректирую разные мелочи. Ребята, в этом видео не стояла задача обучить или объяснить в деталях, как все это делать или как написать крутой треп, а всего лишь показать, что из кика можно сделать любой звук. Я решил показать вам, как я это делал и что это возможно. Этот трек я писал около 3 часов и конечно решил ускорить это видео, но если вам интересно разобраться, как я делал тот или иной звук, пишите в комментариях, я быстренько сделаю подробное видео. Bye. <laughs> Послушаем, что у нас получилось. Подписывайтесь и поддержите лайком. До следующего видео. Пока.